Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, меня зовут Олег, и я продолжаю э, выживание хранителя в Майнкрафте. Мы переехали в другой город, посмотрите, какой большой, у ну, нас вот, пойдет идет дождь, и я надеюсь, всяких праздников мы не увидим тут магазин Украины, и там ресторан, который я хочу купить, и там сделать, может, дома, может, ничего не буду, там без разницы, ладно, пойду, затремну немного. на улице в целом, но мне тут нужно кое-что взять. Так, вот у меня mm -hmm. а Так, забираем шкатулочку. Вот так, так. Это, да, <связывая> а так. это на всякий случай, если это на всякий продукт, я буду объединять, потому что суперкота пламени нету. Да нужен телескоп. Это в принципе другая история, с соседями познакомились. Ой-ой-ой, это у нас кто? Звёздные mm -hmm. герои. Брат не говорил, Так, кажись, братчик mm -hmm. все-таки за нами проследовал и призвал сюда. Леди Фей, про этого злодея забудь. Ну ладно. Моло, пошерши. Mm -hmm. Так, для начала молотьги слияние. Mm. Так, мне подсказывают, что их здесь нет. Да. Но... Никто не говорил, что они здесь. Mm. Так, мне нужно побыстрее сгонять к а кому. Ну, я не могу же он. Ладно. Так, мне повезло, что вай -фай. я. Эй, и ты. леди вай-фай. ты. Вайфай. Или как тебя там? Эй, ты. Вайфай. А ты где? Я на крыше Дерывц... ресторана. А ты? А я на я дереве. Ой, не на дереве. Где ты? Ладно, видимо, Wi-Fi ушел, тут и трансформироваться. Где? Тики? Надеюсь, никто, главное, за мной не следит, а если следит, то я быстро. Это.. да, если следит, то это мою личность. Стики Д. Де... Нет, не следит. Супер шанс. Полублок, ну зачем мне полублок, да полублока ты не полублок. где же? Привет. А, вот Привет. и вай Так. Да. Иди сюда. Слушай, я тебе что? Какая-то. На в бегушках. Так, ну давайте подумаем. Я тут-то. Да. Так, зачем мне лук? А, чтобы... А дай лук, я сейчас испаню из себя. Обойдёшь. А пойдешь, Нет, Я тебе не дам и лук, который сидит там. Да, да, да, да, да. Вот спасибо за то, что подсказал, где сидит Акума. Вот мы мой... их... Вот и мы и разобрались. Тики! Тиги, муло! Разделяемся. Ай, попал. Попал. Я двигаться не могу. Mm. И да, раз, ты -то тоже вроде. Могу, кто сказал? Мне О, да, да. Ну, ладно, мы... кот помыть. Разделяемся. Монета везет, потому что это подсвечиваешься у меня. Да, да, да, да, да, да, да подсвечиваюсь. Объединяемся. Малу. Малу, Молу, плак, разделяемся. Так. Гадкий геру. Плак, плак, объединение. Плакал, плак полу, плак, объединить. Так, его надо как-то победить, а как победить, когда я даже к нему близко подойти не могу, потому что не могу целую поросику двигаться. Хорошо, он не готовился забрать маяками чуть-чуть, ес. Но это очень опасно. Привет! А -а -а. Я тут так немножко не подумал, я там талисманы переобъединял. Отдай. Зачем мне же планшет? А ты его используй для меня катаклизм? Кота... так. Ай, опять двигаться не могу. Опа, Тайсман! У меня уехал. вот. что ничего себе. Сама стрела бьют больше, чем лук. Так, ладно. Раз... нет, не разделяемся силы воншего интересного. интересно. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Мы хорошие мальчики. За нами не бегать. Объединяемся. Разделение. Отзывай тебе Плак. Так, я ничего не знаю. Поэтому поэтому Акума лучше еще не... Мы не сможем избавиться от него. Так, Плак. Плак, прячься. Так, еще я бесконечно горю. Так. В целом... Акуму, акуму, а надо будет как-нибудь и безвредить. Ну как мы ее безвредим, когда я не знаю, как ее безвредить? Акума находится в луке, а может и не в луке? Что если Акума находится не в луке? Супер шанс! Я так и знал. Акума находится не в луке, потому что его лук состоит из огня, а из огня невозможно, можно испортить ну, планшет, к примеру. Да, она держала планшет, значит, Акума наверняка в планшете. Так, и, и где же наш вай-фай? Э, точно! Есть еще более лучшая идея. Так. Опа, здравствуйте. От, от, отходим, отходим. А где? Отходим. О, привет! Отходим. Бу бука крыса. Вообще-то я мультимыш, а не бука крыса, как ты говоришь. Ну, бука крыса, одно да, и то же. Мультимышь, бука крыса. Все равно же мышь. Крыса-то и есть мышь. Это два разных животных, если ты не знал. Крыса это маленький, крыса это большая мышь, э, мышь это маленький мышь. Да. Я умная. Ну как умная? <соединяя> Умное... Умное создание. У... Если тебе, если ты из то значит ты тупое создание. <соединя> Давай ты от меня. Раз... <соединя> Разделяемся. Не советую тебе Чуть -чуть. меня тронуть. Уверен. Да, а я тебя трону. Это, это тебя атакуют мои мультиклоны? Нет, неужели ты вышли только, не вышка? Я убью, что я боюсь. И где ты? Галки, галки, трус. Я пытаюсь туда забраться, но что-то мне плохо получается, потому что мне всякие, всякие вайфай мешают. Может, Вайфай Вай любят все Молу, Тики, разделяемся Тики, бляешься Нет, Лук На, Лук Лук, нет Б -б -б Больше ты не будешь творить зло, маленький демон Что, mm -hmm. где Акума? А не хочешь вернуть мне мой Лук? Ну, вообще-то я его уже сломал Подожди, ты разве Ты живая? Я должна быть ножлой. Ты должна не двигаться. Ну ладно, я тогда ты просто Боже, блин. Сейчас было сразу... Ты О, что ли, сон касается ли, сон Разделение. Молу. Да. Паш... А, так, нужно типа покормить. Моло, да. пошершим. Плакать давай. Это, это было лески. Это, это не подчиненный бражник, это Солнцемонстр. Так, так что на него катаклизм, ну хорошо, я не думал все применить, на него катаклизм. Было бы плохо, если бы я на него применил катаклизм, а в итоге, в итоге все разрушилось. Типа повезло, ты чуть не использовал на меня катаклизм. Тебе просто повезло. Так, ну нужно же как-то его победить. Где-то я когда приезжал, оставил одну маленькую, нет. Ладно. Может... А, я придумал. Я придумал, придумал, придумал. А, пока что мне не понадобится талисман бу букашечки, а понадобится немножечко другое. Да, привет, Полин. Э, Полин, я рада тебя, конечно, видеть, но дело срочного раздействия. <связь> Полин, давай. Веном. Мне нужно будет его парализовать. А если я его должна парализовать? еще сейчас найти его. А чтобы найти, мне нужно найти его. А мне нужно найти его. Так. -с. И где он может быть? Ой. Ой-ой-ой-ой. Так, ой опа да Классные трюки, но... Где-то... Вот оно. Опа, да. Где этот герой? Вот. Вот он. Я, вообще-то, пчела... Ж... Не... Неуязвимая. Привет. Ай! А-а-а-а-а! Ты чего ты... Полетай! Пчёлка! Тебе чего, пчелка моя, чтобы летать? Да. Где он? Так, туда кидаем. Туда-туда. Ну, простого просто, не Немыслимо, наконец-то я получу талисманы. А я недоделанная. Привет. О, привет, пшелка Мая. Извините. Ага. Винам. Все, пора давать мне мой планшет. Пока можешь идти. Стой! Пожалуйста, не делай этого! Бражник! Что, бражник? А! Раздевал. А, Бля, не делай! Хорошо, я не буду изгонять. Просто примени чудесный чудесный талисман. Разделяем меня. А улетает. Это означает то, что вражник очень жестоко поступил со своим сенсом монстром. давай. Супер шанс. Прости меня, пожалуйста, леди, леди сенс вайфай. Но придется. Чудесный, чудесный месье ба. Очень жаль мне. Оставлю планшет на память себе. Но я заполучу этот это камень чудесного Бражника И больше он никогда не будет так издеваться над бедными с, с монстрами Он очень опасен в как Бражника Так, ладно Почему? Мне надо будет еще найти нового владельца для камня чудесного да, Потому что я не всегда смогу убить. есть камень чудеса Это, это очень опасно Ага Тики где трансформация так, сейчас доберемся до этажа сложу все камни здесь и буду отдыхать а что еще делать когда скучно когда скучно надо что-то делать позитивно заниматься так походим а, перешел в свой дом Гайчики. Я оставляю себя, а больно вложу в шкатулочку. Вот и все. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.